Всем привет ребята, хотела поговорить немного о том, что почему я поменял канал, название канала. Он ну, был по иностранному, это когда я еще давно стримил игры и, и как бы назвал канал Буян YouTube. У меня был персонаж Буян и из-за этого как бы получилось название этого канала. В дальнейшем игру забросил, играть уже некогда стало и теперь решил переименовать канал и сделать просто семейкой Сталдома, так как мы сами... Сталдема И название решил просто назвать Семейка Сталдема Вот, на нашем канале будет много интересных Видео, так что, ребят, подписывайтесь В основном будет видео О рыбалке Может быть охота Скорее всего будет Так, ну, зимняя рыбалка будет В основном летняя Ну и все Все, все что происходит в Талдеме Все, что могу Снять Снять буду выкладывать на этом канале вот поездки свои семейную жизнь свою там работу там много видео всяких у меня есть подписывайтесь будет интересно вот ну все надеюсь я ответил на вопрос который там мне один задал почему-то название канала с меня